Я тут нашла замечательную поросюшку. Она тут клатроет. Смотри, что есть. Давай мы тебя апельсинами покормим. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Хрюкалька. Репесины она не ест. Она что-то вот там рыщет. Рыщет. Хрювка. Хрювка. Хрювка. Крюшка, поросюшка. Ну, я не знаю. Ну яблочко тебе дать. Ну давай, яблочко. Яблочко будешь. Крыша. Яблочко. Вот. Яблочко она съела с удовольствием. Поросюшка такая. Рука. Еще яблочко тебе. Не будут таракашек не потерять. Иди сюда, иди сюда, чтобы видно было. Оп-оп-оп-оп-оп. Это оп, оп, оп, оп. А мой хороший. Я так понимаю, что ты сейчас сюда полезешь прямо в стакан. Иди сюда. А, все. Она пошла к своим собратьям.